Всем привет! В эти дни телеканалы активно снимают новогодние огоньки. Правда, судя по появляющимся в социальных сетях снимкам, они будут больше напоминать Дом престарелых. Средний возраст участников праздничных съемок превышает 70 лет. Судите сами! Льву лищенку 79, Софии Ротару 74, Валерию Леонтьеву 72, Александру Буйнову 71, Александру Разимбауму идет 71 год, Ирине Алегровой в январе стукли 70. Чуть моложе 66-летняя Лариса Долина, 59-летний Григорий Лепс и Тамара Гварцители, которая в январе исполнится 60. И уже совсем девочкой на этом фоне выглядит 53-летняя Валерия, без которой Огонек, конечно, не обойдется. Огонек в доме престарелых, силиконовые лица, зубы цвета унитаза и парики – страшное зрелище. Точно надоели они. Где наша талантливая, красивая молодежь? Смеются люди в комментариях, кадрам, сосевок, новогодних телеконцертов. Но с другой стороны, кого показывать, если не пенсионировавшего бизнеса, не попадающих внуты тиктокеров, блогеров и прочих молодежных талантов? Тоже приятного мало, и вряд ли возрастная аудитория, которая собирается в новогоднюю ночь у экрана, заинтересуется этими артистами. А так сидишь, пьешь шампанское и думаешь, что ты еще на год постарил. А вот Ротару и Леотип словно законсервировались и выглядят куда лучше, чем молодость.